всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я выбрал 7 кранов с моментальным выводом на Faucet Pay. все краны вы видите у себя сейчас на экране также я сделаю отдельную ссылку на сайт на страничку там где будет список всех этих кранов все эти краны платят моментально на криптовалют пей и Каждые кроны они платят по-разному вот он на выплату он coins free claim we found free claim claim ltc coin Pace. это мой самый любимый кран вот 07 trx я вывел далее вот кран у нас Claim Solana. солону платит и Met шиба все краны будут в описании кому они интересны можете прийти ознакомиться они все по-разному интересны, но мой самый любимый вот этот вот кранчик, здесь вот у меня на балансе 410 коинов, если мы поставим TRX, это получается 0.06 TRX, чтобы здесь зарабатывать, здесь можно просматривать вот шортлинки, потом PTS реклама, кстати, я вот просмотрел 10 рекламных объявлений и здесь вот, э, я могу получить награду 20 вот, коинов нажимаю получить, также этот кран он накопительный ежедневно сюда будем заходить и зарабатывать плюс 1 энергию и плюс 0,1 э, бонус и еще 5 экспишек тоже какой-то там бонус чем больше мы будем посещать данный кран, тем больше мы здесь будем зарабатывать я вот вывел 0.7 TRX буквально, я не знаю, там за два дня я здесь поработал. Также здесь есть вот майнинг. Можно вот, вот так вот зайти сюда и за счет мощности вычисления вашего компьютера нажать здесь вот старт. И как только насобирается 1000 коинов, вам зачислится денежка на баланс. Чтобы остановить майнинг, нажимаем стоп. Еще я вам это не показал, там где вот бонусы, система так достижений. И здесь вот интересно, есть такой бонус. Заработать 5 долларов на опросах, и вы получите сразу же 50 тысяч коинов. А это, друзья, хорошенькая такая сумма. То есть вам нужно пройти вот, получается, 5 опросов. Чтобы пройти опросы, заходим вот offer walls и выбираем здесь себе опросы и здесь их очень много от сурвы и выбираем проходим вот таких друзья 5 опросов получаем за опросы денежку плюс мы еще получим 50 тысяч коинов и сразу же можно сделать выплату на фото данный экран он популярный Я также уже посмотрел Насчитывает он вот, за декабрь более 2 миллионов посещаемости на данный экран и на первом месте Россия. Также у данного экрана есть телеграм, который также насчитывает 6273 участника. В общем, кому интересен данный экран, переходите и так сказать, зарабатывайте. Пока есть такая возможность зарабатывать без вложений. На этом у меня друзья все все краны будут в описании Все систем кранов будут в описании и в закрепленном комментарии всем желаю хороших заработков всем хорошего настроения и всем пока